Да ты хуя сочиный блядь! ха блядь! Да шоп твоя! Он молчит! Он и будет молчать, а ты что думаешь? Я его еще раз поджигаю, он молчит. Да ты заебал! Хе-хе! А ну Я должен на этот взглянуть мне опять прыгну что ты меня спалил мамой не не не не не не не я над механизмом блять ты вроде что ты там делаешь смотри смотри смотришь слышь Полет туда. Куда пошел? А ты что, что я так звонит? <смех> За что? За такую поивоту? За какую? Да ну, вот такой такую. Блять! Пошел, пошел, пошла волночка. А нет, не пошла. <смех> <смех> Смотри, <смех> Макс, быстрей. Нет, убери нахуй. Она пошла! Она пошла, чувак! Сука! А кто будет убирать? Блять! Блять! Слышь, она осталось там. Вы наркоманы, а? Ты посмотри! А что сейчас мы убрали? я не знаю, он убрал или нет? Ну, надеюсь, что всё. Там кто-то горит опять. Нахрена вы меня подожгли, а? Блять! 28 уровень, ну молодец, молодец, ты, конечно, ты, оно ты ведь сгорела? того стоило. Ты, ты, ты, да, дегенераты. Я единственный, кто тут делом занимается, а они меня поджигают. You shall Нет. not pass. Его-то вот кусок. Убери тухую. Сука. конченые Конченый. А, Блять. Что а ты это делаешь? А? А Я роплю. Нахуй Ты только мешаешь. Нафиг иди, а? Нафиг, иди. Ну, я если хотя бы руками не могу вас убить, то, то, хотя бы так. О, а тут же ж урожай, а он хорошо под лавой горит. Стука, только попробуй. Сталя его из-за <связь> задолбал. Шестой говоришь. <связь> Что ты говоришь, я приезжаю слабый? <связь> Будешь нулевым. Обиделся? Конечно обиделся. А ты что думал? Он молчит. Он и будет молчать. А ты что думал? Я его еще раз поджигаю, молчи. Это заебал? Скройся! А двери выгорает? Слышишь? Скройся! А ну, иди, иди, зайди, слышишь? Уже зашел. Я понял. Ты захры. Нах... Ты что делаешь? Не путевая ты, мась. Вот ну, ты заходи, ну зашел и чё дальше? Ну что ты делаешь? Дай-то, блин, поиграть, нормально, а? <рёх> Ай, ты ты, ты, ты. Нет, никак не весело. Да иди нафиг. Суха. <с commercial> <с Hypothesis> Ой, блядь. иди, короче, в чате с кем-нибудь хотя бы пообщайся, Ребез такой-нибудь. После каловки будет. Там, да, наверное, тут уже есть. Ты че? Привет, давно не виделись. Нет! Ты же дебилой! Я думал, то не будет. Фигура, ты, Давай тут красоту сделаем. Ты сука хуел. Как, как тебя кризис красота. Вперед, ну, хуй. Вперед, хуй. Хуй, впереди за это забанят нас. Зачем? Не трогай. Ну, что не за что забрал? Я его не трогаю как бы за это могут забанить. За что? За то, что ты такую хуйнёй занимаешься. Какой такой? Ну, блять, хочешь пвп, иди нахуй на пвп. Ебашь на всех. Забанят, знаешь, забанят. Перерегистрируйся. Сука, фидер. Давай, что я первый день в Майнкрафте или что? Смотри, я нам, до... нам этот цвет сделал. Бля. Юра, ты где нахуй? Сука. Юра, ты где? Этот пидор всякое творит. Ты понимаешь, что у нас все сейчас горит? Ебалуй. Бери нахуй! Что сгорит? Что сгорит? Сгорит, сгорит? Сгорят, у нас сейчас сумбыки. Пиздишь. Я их огородил немного. А, вот вон, вот оно, что, Михалыч. Идор. Понял нахуй. Съебался отсюда, а? Бля. Бля. Сука. Гори, гори, сука. Гри нахуй. Блять. Пиздец. Гори нахуй. типа ты хуйня занимаешься? Бля, это ты все сделал нахуй. А не проще, блядь, просто залезть нахуй. А не да проще достал... было, блядь, просто нахуй лаву не носить, ебалуй, ты ебаный. Бери нахуй! Сухо, блядь. Блин, нахуй! Быстро, блядь! О, давай такая ставим. Ебать, сейчас огород там затопит. Да ты что, уже там все затопило своей лавой, был боем. Цапиздобовна. Да хуй ты справил. Ты бы росибай. Знаешь, когда сам не можешь нихуя сделать, пишешь так. Админ, да? Куплю 6 администратор, h h admini стра Тебе -quet. на твои отзывы никто не отзывай Питер. Ну тебе нахуй Что, блять, так тяжело было? Это вот так взять и воду сделать. Администратор? Книгу жалоб и предложений. Быстрее, блядь. Да, заховался древесками. там. Гревичками. Да ты хуя сотенный, блядь! Да шоп твоя! Все, нет, у меня ламп. Зачем бы это, Бля, этот его. Че сделал, блядь? Дали его из привата, чувак, он меня не добавлю. Сбили нахуй! то не помогает. Так а вы, блядь, не сказали мне. Ай, блядь! Копай! Иди в шахту копайся! Тебе два раза сказали, что не делать, нахуй. Блядь, блядь на отдай, такой, мне отдай мне ведра лавы, сука! Слышал, нахуй, сам ты сидишь. Отдай мне, сука, блядь, ведра лавы. Да, Не выли, отдай! Держишь? Да ты хуел, блядь. Да остановись ты! Да? Жу! Ебаты на весне. Ты заберешь это ведро? Да хуй ты мне названиваешь, блядь! Я музыку спущу нахуй! Левок ты бандит. А почему у меня тут возникает такая надпись? Эй, извините, а? но вы не можете ломать блок здесь. Вот и что, здесь. Блин. Не ломай. Даже здесь. Ты и ставить нихуя не можешь. Забери Нах... все свои а, это не моя блять, мать нахуй оно мне это не мо блять. Забери нахуй вс. Пока. Еблан. Что Ай, блядь. Ну что, начну уже с, с нового листа. Ты, блядь, уйдешь от нас нахуй? Или чё, блядь? Мысли с